Сейчас мы проходим специальный мануальный массаж, и вот мы уже прошли всю спину, да, уже декомпрессировали, вот локтевые техники были. На чем мы закончили, там мы продолжаем, продолжаем с локтевых, с печи лопаточной зоной. Эта рука догоняет, это вот здесь, вот мы закончили вот так вот, да? это подхватывает трапецию, подает ее выше, а эта рука растрясает, и проминаем трапецию теперь с верхнюю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 Клечок к столу не может себя отодрать, да? это вот укорочена малая грудная мышца и дельта, соответственно, вот мы дельту, и мало грудную, ну, там прям отключиться, прям оттуда вытягиваем в длину, в длину. Вот так вот тянем, вот тут разработали, и теперь легонечко держим вращение топорика, вот видите, похоже на топорик, да? мы вот так вот его вращаем в эту сторону и в эту сторону, восьмерочки, потом как пальцы ставим легонечко, не сильно, без силы, на сустав и чик сюда. А с той стороны указательным пальцем чик туда. Чик-чик. Вот, Опускаем руку. Это остается на кромеальном отростке. А здесь в нижний уголок лопатки и давим лопатку вот сюда. Это мы растягиваем ромбовидную мышцы сзади, э, спереди, вернее, которая сбоку вот тут крепится. Под лопаточную мышцу. Ромбовидную сокращаем. Oh, то есть тут зубчатая, тут ромбовидная сокращаем. Теперь наоборот. Ромбовидную тянем. И леватор э, скапывающей мышцы, поднимающей лопатку, тоже вытягивается. В эту сторону. Туда. Сюда. Растягиваем лопаточку Д вот так. вот так. Рука теперь лежит здесь на крестце. И прям всем весом можете повиснуть. Ваш пол, половина корпуса отдыхает. То есть вы еще во время массажа и отдыхаете. А работает только одна рука. Вот она растирает. Эта рука управляет ее локтем. Нам надо тут, например, растянуть, да? да. Пошире. Значит, смотря, отводим сюда руку и вот растягиваем вот. трапецию верхнюю. Обязательно чуть, чуть не поднимаем, потому что трапеция крепится вот там еще одну треть ключицы спереди захватывает. То есть она вот сюда заворачивается. То есть вот там еще. Растираем. Вот надо лопатку открыть, опускаем локоть вниз. Вот, Видите, поднялась лопатка. Mm. Да, чем ближе к корпусу тела, тем больше она открывается. Но у кого, вы спрашиваете, у кого болит плечо или лопатка, да? Mm. Ну, рука, тогда придется пошире класть. Вот так. Mm -hmm. Спросите, болит, не болит. Mm -hmm. да? там, вот, растираем здесь. Получается, у нас трапеция, она вот так вот ведется волокна у нее, да, тут ромбовидные получается э, сухожилие такое, значит, мы вдоль трапеции вот растираем, вдоль этих мышц, продони получается, да, а теперь поперек этих мышц, растираем поперек, мягко, рука. да, тоже, да, отодвигаем лопатку. И на локоть переходим, рисуем те же самые тежеглаты часов, которые у нас были, да, подбиваем в вот. реберно-поперечное сочинение. То есть вот такие кружки. А да, так также же ребрышки, да? Да, так же. Так же в том же направлении. Так, в том же направлении. позвоночника вверх, а сюда вот в ребрышки подбиваем. Вот такие вот у нас. Еще раз показываю. Раз, раз, дыш, дыш, дыш. Доходим до... Ну вот лопатку тоже отодвигаем, это тоже побольше у нас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 и рука превратилась в кулак. И кто я помню, да? И кулаком вот начинаем все теропиться. А как подкручиваем. На я который вот так вот подкручиваем. И сейчас у нас пройдут точки. Триггерные точки, они несколько полезные. Я вам их нарисую. Значит, все точки не надо знать, даже достаточно вот, место крепления трапеции вот, в кармеальном отростке и ключица, да, ямочка тут. Чуть-чуть сантиметр отступаем. Получается вот точка. Потом посередине вот этого участка. Вот точка. Точка лопатки, где крепится мышцы, поднимающий лопатку. Соответственно, все даем в сторону лопатки, то есть вот туда, куда в тело, и вот туда. Вот здесь видно, что доходят мышцы трапеции снизу, да, получаются точки. Ну, дальше уже точек нету, есть вот тут точки, но сейчас мы их не будем рассматривать. давай снова нарисуем тоже. Значит, где заканчивается задняя дельта, и начинается малая круглая мышца, точка вот тут, прям лопатку надо давить, и между двумя круглыми мышцами, малой и большой, вот здесь точка. Вот он, он, наверное, видно эти точки, да? Соответственно, техника шарца, она по идее должна ввинтиться в точку и вынуться, да? Ну, можно вибрацию делать. Большой палец сильнее всех остальных пальцев, поэтому сфотографируйся, кушай, да? да? Давай сфотографируй. Поэтому мы сюда вот ввинчиваемся прямо вот туда в точку. Бывает болезненно, поэтому всегда предупреждаю, потерпи. Потерпи подруга. Нормально? Угу. Теперь вот в эту точку перпендикулярно. Вот в эту точку. Это их четыре. На самом деле, там, если брать с китайскую медицину, там точки много, по меридианам они идут, в несколько рядов вот так вот, да. Ну, нам все вот это китайщина не нужна, да, у нас в основном триггерные точки. И они часто совпадают с нервами. Тут идет нерв, можно вот эту точку вот в эту сторону теперь продавили. Нет, да? вот вот. значит попал. Если больно, значит попал. Вот. Дальше уже точек нету, поэтому просто пальцы засовываем под э, лопатку и накатываем как бы, лопатку на свой палец. Вот туда. Mm -hmm. да, и получается вон, сколько пальцев входит. Чуть ли не все четыре Ну три пальца точно стоят под лопаточку. Вот, это мы заодно еще и вот приподняли лопатку да это получается под лопаточную мышцу мы еще вот промяли туда тоже редко редко как массажист залазит теперь трапеция у нас получается идет вот так вот его волокна ромб. и вот так вот пошли вверх да? фотографировать? Да. да. еще раз точно нарисую, чтобы было видно. И вот волокна трапеции. Ну и кулаком, соответственно, вдоль волокон с вибрацией, то есть вот тут растянули, получается, трапецию, да? на себя и кулаком вот идет проработать и вот туда уводим чуть-чуть прям по линии этих волокон дальше под вот этим углом и вот тут амболидная мышца попадает под вот этим углом уже меняем угол под вот этим углом под вот этим углом по диагонали почему вот и теперь поперек всех этих мышц вот туда вот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 Здесь между ребрами ребра примерно толщина с палец, да и между ними расстояние с палец. Как раз наши пальчики между ними проходят вот так попереконально. Расшатываем межреберные вот эти вот мышцы, там они такие коротенькие, по сантиметрику так много-много мышц там идет. Совершенно убирая у человека межреберную нервальную. Вот все расшатали и теперь добавляем вибрации ударной техники. Ну, желательно начинать с мягкого места, чтобы человек не пугался Переходим на кости И, соответственно, я вам говорил, да, что по асистым отросткам больно бить А вот по ребрам, ребра, по можно По лопатке можно Сверху по плечу можно По тазу можно По хрису можно Поэтому вот мы, смотрите, как бьем в разные стороны Как бы для декомпрессии В Ребра плавающие пропускаем, естественно С десятого ребра, примерно, начинаем в разные эти компрессии пробили вот тут удар удары какие могут быть легким кулачком таким хлестким получается удар с зажатым кулаком получается вот массивный жесткий удар да то есть вот хлесткий удар массивный удар потом э, есть удар э, трещотка такой да, все пальцы На руках сразу так. Тотальщество. На руками супер Ну, как бы буковинником получается, похоже, да? Ну, пальчик ладони, скажем, такой слабоватый как раз для этих для наших целей. Ну можно. Добавляешь, успокоилось тело, да? Теперь шлепки. открытый ладонью, получается такой ловкий удар. Ладонь такую сворачиваю лодочкой, получается вакуумная подушечка. Вот видишь, чтобы не было друг, друг на другой, да. и после ударов после шелька бывает болезненно нормально да? снимаем эту боль тем что мы э, такую вы, вы, вытяжку делаем прилепились мышцы и продрожали ее вот так вот вниз теперь идем теперь все движения идут вниз если да, это все работали вверх слышите да теперь вниз потому что мы с, с, снимаем уже напряжение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 Плечо. Берется обыряй. Второй локтем целимся в первое ребро. Вот сюда, то есть открыли, не поднимая, сначала. Сначала опустили, чтобы, чтобы, попасть, чтобы попасть. да. Подняли. И на выдохе это рычаг на себя, а локоть от себя. Если мы нащупали, что у него позвонки, первую, вторую, грудные позвонки сюда повернуть, да? можно прям по раз и, и туда uh -huh. далее идем по ребрам локтем сюда спускаемся и эта рука тоже спускается тут посередине вот сюда опустились тут смотрите работают два локтя uh -huh. то есть получается рычаг двойной вот такой эта рука просто поддерживается предупреждаем чтобы человек выдохнул и мягко выходим из тела. Все, далее мы начнем новые интересные сеты с проработкой плечо-лопаточной зоны, волосяной части головы и уха. Но об этом в следующем видеоролике. С вами был Олег Алабудин. С вас подписка. И ставьте на лайки. Переходите к нам на обучение.